Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня я расскажу вам о кулере Arctic Freezer 33CO. Данный кулер мне на обзор прислала компания, продающая продукцию Arctic, за что и большое спасибо. Но при этом не нужно думать, что я не буду объективен. Я расскажу вам как о плюсах данного кулера, так и об его минусах. Итак, друзья, кулер поставляется вот в такой вот коробочке, внутри которой находятся все комплектующие. Первое это радиатор, самая главная часть кулера. Радиатор построен на базе четырех медных трубок. И вот что меня действительно порадовало, так это разнесение трубок по площади радиатора. Оно сделано достаточно грамотно, ни к чему придраться тут я не могу. А боковины радиатора закрыты, так что поток воздуха не отклоняется куда-то в бок, а продувает через весь радиатор насквозь. Также в комплекте есть система креплений, бэкплейт X-образной формы и конечно же фирменный вентилятор. Это 120 миллиметровая вертушка со скоростями вращения порядка 1300-1400 оборотов в минуту. Отдельно стоит отметить, что имеется в наличии два комплекта для крепления вентиляторов что позволяет из данного кулера сделать модель 33 то есть добавить вентилятор не только на вдув но и на выдув также радует наличие вентилятора на разъеме питания ответвления под второй вентилятор то есть производитель достаточно хорошо подумал о нас в отличие например от того же 300 гаммакса Cool знаменитого кулера где в теории крепление второго вентилятора предусмотрели на практике Крепи, как знаешь и чем хочешь также меня порадовало наличие в комплекте термопаста MX-4. Как показали мои тесты, паста просто отличная. Можете посмотреть полный тест, ссылка будет в конце видео. Также небольшим плюсом является наличие в комплекте резиновых прокладок, которые можно установить на вентилятор, чтобы соответственно он крепко держался на радиаторе, не терся об него, не было вибрации. Это также достаточно хорошо. А вот установка меня не порадовала, друзья. Инструкция нету, точнее есть QR-код, но я не пользуюсь приложением для считывания и думаю, что если бы кулер попал к моему отцу, допустим, в руки, то он вообще бы не понял, как пользоваться этой квадратичной хреносенью. За это сразу даю большой минус, ибо установка не самая понятная. Поскольку продукт является одним из самых, скажем так, лучших в линейке, то кажется, что должна быть система крепежей, Которая крепится на материнскую плату А уже на нее должен монтироваться Кулер. На деле же все наоборот Собираешь, а уже потом Ставишь собранный кулер с крепежом На процессор. Неудобный И достаточно старый вариант крепления Больше подходящий для кулера стоимостью в 1000-1500 рублей а Что касается Данного кулера, то он как вы понимаете Стоит немного дороже И можно было немного лучше сделать Систему креплений. Но сразу вам скажу Друзья, то, что крепить про просто... Просто, ну вот, Если бы была инструкция, было бы хотя бы понятно, как это делать, и было бы проще разобраться, и весь крепеж занял бы намного меньше времени. Что касается заявленного TDP кулера, то это порядка 160 ватт. Мы его тестить будем на процессоре 7820X. А с TDP порядка 140 ватт. Я не стал разгонять свой 7820 для данного теста, поскольку щел это не совсем уместным. В разгоне данный процессор он уже превышает TDP в 160 ватт, поэтому ну никакого смысла в данном тесте не было бы. В итоге в стресс-тесте RealBench на 30 минут процессор работал большую часть времени на частоте 4000 МГц. Порой одно из ядер автоматом турбо до 4,5 ГГц. Ну, соответственно, какие-то такие результаты. Итак, что же получилось в итоге? Получилось примерно следующее. Курил работал на полных оборотах, порядка 1400 оборотов в минуту. Сразу скажу, что даже в таком режиме его вообще не слышно. По шуму отличные показатели. Что же касается температуры, то максимальная температура второй. 82 градуса, минимальная 74. Итог также понятный и простой. Кулер вполне справится с заявленным TDP в 160 ватт. Однако такой TDP обычно имеют более простые процессоры Intel, а, а именно 4 6 ядерные и 7 в разгоне. Что ж, до моего процессора, то только стоковые частоты. Тут уж куда ни крути. В общем, как-то вот так вот получилось. Из плюсов кулера можно отметить соответствие его заявленному TDP также хотелось бы отметить наличие в комплекте пасты MX4, что в принципе логично, поскольку производитель данной пасты это компания Arctic. Наличие возможности прикрепить второй вентилятор, причем возможность это не какая-то теоретическая, а вполне продуманная, практичная, то есть все это можно без проблем сделать. Что касается шумности, то показатели вообще отличные, то есть данный кулер, он вообще почти не производит шума даже на максимальных Скажем так скоростях вентилятора Что касается минусов, То здесь как я уже сказал Самый большой минус это отсутствие инструкции И также можно отметить Что крепление не самое Скажем так лучшее То есть есть куда более лучшие варианты крепежа которые можно было здесь реализовать. Вот такие вот минусы. Вот как-то так, дорогие друзья. Если видео вам понравилось, было для вас информативным и полезным, то жмите лайки, подписывайтесь на канал. И всего самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья.